Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире беседы о православии в начале было слово. Меня зовут Евгения. 21 февраля и 21 июня Русская Православная Церковь отмечает память великомученика Феодора Стратилата. Сегодня я познакомлю вас с житием этого удивительного святого. Греческое слово «стратилат» означает «стратик», «военачальник». Таким военачальником был Феодор, уроженец города Евхаиты. Он командовал легионом. Легион – это крупная войсковая единица в римской армии. Легионеры любили своего командира и шли за ним в огонь и в воду. Отвагой и силой Феодор не уступал любому из них а выносливости ему не было равных. В полном вооружении, с непокрытой головой, он шел впереди легиона под палящим солнцем и в проливной дождь. Он первым прорубал мечом путь в дебрях германских лесов, шел через заснеженные Альпийские перевалы и по безводным пустыням Нумидии. Заслышав, что на них идет легион Феодора, Враги, не вступая в бой, обращались в бегство. За большие заслуги перед государством император Ликиний назначил Феодора управлять городом Гераклеи и его округой. Прибыв к Гераклею, легион, как и положено, сначала разбил лагерь, вырыл ров, насыпал вал, воздвиг чистокол. Легион расположился здесь надолго, поэтому Феодор, Приказал вместо походных кошенных палаток сразу строить постоянные деревянные казармы. Сам он имел право занять лучшее здание в городе, но предпочел не покидать легион и жил в палатке полководца притории. На другой день в лагерь прибыла депутация горожан. В слезах они умоляли Феодора избавить их город от беды. С недавних времен вблизи города в пещере поселился ужасный змей, похищавший домашний скот, охотившийся на людей. Если ночью по дороге шел припозднившийся путник, он пропадал бесследно. «Стратилат, у тебя столько воинов! Неужели ты не справишься с ним?» – вызывали горожане. Попрощавшись с гражданами, Феодор задумался. В Нумидийской пустыне он видел обычных змей всегда уползали прочь от людей. Но этот змей был какой-то странный. По рассказам людей, огромный, с длинным зубчатым хвостом на четырех лапах. Долго молился Феодор перед иконой Спасителя, которую возил в потайном отделении походного сундука и получил откровение. Господь вразумил его, что вид чудовищного змея принял сам дьявол, исчадие ада. Это он похищает людей, чтобы увести их в преисподнюю. Когда стемнело, Федор надел панцирь, взял длинный кавалерийский меч, тяжелое копье и, помолившись, отправился к пещере. Из пещеры на него дохнуло холодом, промолзлоя сыростью. Федор постучал мечом по щиту. В глубине пещеры Вспыхнули два красно-огненных глаза. Послышался приглушенный шум. Сверепорыча змей вышел наружу. В Нумидии легион Феодора атаковали боевые слоны. Змей был чуть пониже слона. На длинной шее маленькая голова с зубастой пастью. По земле волочится толстый хвост. Там, где проползал он, погибала вся растительность. Змей пустил на юношу струю пламени. Святой угодник прикрылся щитом. «Зачем ты причиняешь зло людям? Убирайся отсюда!» — крикнул Феодор и вонзил копье в шею змея. Взревев от боли, змей опустил крылья. Не мешкая, Феодор сбежал по крылу на спину чудовища, размахнулся мечом. «Во имя Господа Иисуса Христа» и одним ударом отсек змеиную голову. Так Гераклея избавилась от чудовища. Феодор мудро правил веренным ему городом. Он не скрывал, что исповедует Господа Иисуса Христа. Общественные мероприятия, заседания местного магистрата он всегда начинал с молитвы Спасителю. В виде его добродетели, крутость и беспристрастное правосудие, горожане славили Бога, в которого он верует, и сами принимали веру Христову. У доброго человека бывает много друзей, но завистников гораздо больше. Трусы завидовали отваге Феодора, нечистые на руку его неподкупной честности, лицемеры и подхалимы его простодушию и прямоте. Завистники отправили императору Ликинию донос, что стратилат Феодор, которого он так любит, христианин, Ликиний правил восточной частью Римской империи. В первые годы своего правления он вместе с императором Константином выпустил ряд указов, благоприятных для христиан. Хотя в душе Ликиний христиан ненавидел и как мог преследовал их. Получив донос, он вызвал Феодора в себе в некомедию. Стратилат догадался, что император зовет его на казнь. Он не боялся пострадать за веру, Однако в тот же день, когда из Никомедии прибыл императорский гонец, Феодор получил от верных людей секретное сообщение. «Пусть император не прогневается на меня», — сказал он гонцу, — «но я не могу уехать из Гераклея. Я узнал, что степняки скифы готовят набег. Интересы государства вынуждают меня быть в Гераклее и во всеоружии отразить нападение врага. «Тогда я приеду к Гераклею сам», – сказал Ликиний, выслушав гонца. Не на одну милю растянулась императорская процессия. Впереди шел отряд охраны. За ним несли золотые и серебряные статуи олимпийских богов. Затем в роскошных из красного дерева носилках следовал сам Ликиний. За императорскими носилками тянулись неисчислимые повозки. Император любил в путешествии чувствовать себя как дома. В повозках везли мозаичные полы, мебель, громадные баки с водой для передвижных фонтанов. За повозками на сотни мулов ехала императорская кухня. А за кухней брела толпа танцовщиков и танцовщиц. Фокусников, шутов, борцов, гладиаторов, придворных поэтов, художников. Когда Ликиний куда-нибудь переезжал, Казалось, что переселяется целый город. Проверяя на рассвете посты на городской стене, Феодор увидел вдалеке поднявшуюся до неба стену пыли. То ехал Ликини. В город он прибудет к полонию. Спустившись со стены, Феодор позвал раба-домоправителя и продиктовал ему свое завещание. Все рабы получали свободу и денежный подарок. Остальные деньги нужно раздать нищим, больным, убогим, на достройку городского водопровода, на ремонт городских стен, на лазарет легиона. Отпустив домоправителя, Феодор стал на колени. «Господи Боже истинный молился он, — «не оставляющий своей помощью тех, кто уповает на тебя. Яви милость твою, укрепи меня, дай силу мужественно постоять за имя твое». Укрепившись молитвой, Феодор облачился в парадную форму, сел на коня и поехал к городским воротам. Ликиний был уже близко. Подскакав к императорским носилкам, Феодор осадил коня, ловко спрыгнул с него и преклонил колено. «Государь!» — громко произнес он. «Веренные мне войска и горожане Гераклеи приветствуют тебя. Войди в твой город». Ты встретишь здесь радушный прием и должное почтение. Ликиний протянул ему руку для поцелуя. Федор поцеловал изнеженную пухлую ладонь и дал знак. Построенный у городских ворот легионный оркестр грянул торжественный марш, а легион, готовый к параду, в такт большому барабану бил рукоятками мечей по щитам.